Здравствуйте! Обновленная новая, точнее новая совершенно новая серия лыж Тилана в этом сезоне. Это серия eBEX. В ней есть две модели. 8494. Это лыжа для чистоскитура. Я бы даже сказал, не скитур, а такого вообще ски альпинизма потому что это даже, я бы сказал, уже не скитур. То есть это лыжи для тех, кому лезть ради лезть. Вот, всего две модели, в сумме пять вариантов. Это две, три модели стали 84, от совсем простых синих. Но это, скажем так, для людей, которые там раз в месяц куда-то ходят, и то там трудом вот ну как бы хотят вот заканчивается это все вот этой черной промоделью она совсем там 350 раз карбон она совсем легкая чем для тех кто занимается только этим и понимает смысл вот в, в легком весе и 94 талия в общем то она есть в карбоновом стиле аналог зеленый 84 и черная такая же в карбон типа в супер карбон легкий вот супер новинка этой серии на самом деле не в том, что вот это как бы серия вот эти лыжи там есть у каждой компании легкие лыжи для ски-альпинизма. Цимус, Цимус это линейки у Илана заключается в том, что вот эта вот лыжа Ибикс 84 черная, она есть в складном варианте то есть для ней при придумана система которую изначально Илан разрабатывал по заказу армии, для того, чтобы лыжи можно было сложить и как бы куда-то лазить, то есть это лыжи для тех, кто именно лазает и вот вообще, ну как бы даже уже не скитур, а именно альпинизм где альпинизма там 80% вот, где от лыжи нужна только там просто вот, номинальность, на да, лыжи но система специально разработана, в ней присутствует алюминиевая пластина, которая компенсирует потери торсионной жесткости за счет появления на лыжи петли которые сгибает вот ну зато мы получаем такую вот удобную штуку что лыжа становится вообще компактные как телескопические палки трехколенные сноубордические которые складываются кладутся в рюкзак и когда надо достаем и как бы все хорошо вот то же самое здесь то есть когда нам надо спуститься например, на лыжах мы достаем лыжу раскладываем поехали не весит она действительно ну ничего как бы ну как классическая пенистская лыжа в общем то в принципе и все но система складывается Лыж, она давно уже как-то вот терзает умы э, лыжных индустриаторов. Вот, и вот, наконец она начала пытаться реализовываться именно в серийном каком-то производстве. Вот, в принципе, вот и все. Старые лыжи для скитура у Илана также остались. Это серия Рифсик, которая живет, никуда не девается, чувствует себя вполне прекрасно. То есть для любителей именно как бы просто походить и покататься в катании 50 на 50, либо там в других пропорциях до да, порос. Как бы, да, вот. Да, вот заради да, вот, да, бога. Вот такая лыжа, в общем-то, если как бы вы либо альпинист такой прошаренный, либо просто любитель каких-то таких фичей, которых, но ну вот вообще реально ни у кого нет, чтобы такой приехал в Красную Поляну, вот, говоришь такой, да, ребята, смотрите, что у меня есть. Ну, в ломбарде все ахнут, поверьте. Ну, то есть вообще, вы будете просто звезда. Потом будут легенды рассказать про мужика со складной лыжи в Красной Поляне. Поверьте, просто вот никто мимо не пройдет. Ну, вот тестить я, пожалуй, не буду, как бы это немножко не мой профиль, но либо. Любопытно. Все, чтобы не пропустить следующую любопытность, если мы, которую мы, найдем, подписывайтесь на канал, ставьте видео так, заходите чаще на сайт. Пока!